Куколки из четвертой серии, какие у них там наряды, просто отпад. Да, я видела в интернете, у них такие шикарные платья, и я платья хочу. Мне так шорты уже понадоели, а мне нравятся шортики. Я у одной куколки видела, такие все блестящие. Эх, я тоже видела там платье одно, шикарное такое, вечернее. Не то что мое простенькое, ежедневное. Ну, цветочек, а ты чего молчишь? Эх, а я яркое хочу. Красные! Видела я там одно, как у суперзвезды! Ого! Да вы в Гранж прямо говорили! Вечерние, как у суперзвезды! А мне там синенькое одно понравилось! Да, Дон, да, красивое очень платье! Я себя тоже там присмотрела! Зеленая в гороши! девчонки! Где же их взять Привет! С вами Оксана! Вы на рубрике DIY или своими руками! Сегодня я подслушала разговор наших девочек и решила сделать им сюрприз! Давайте поскорее их оденем! Первое платье я сделаю вот для этой вот красоточки. Это будет платье поп синего цвета. Ну а теперь приступим к самому интересному. Нужно раскрасить платье в синий цвет и сделать узор так, как на оригинале. Вот и готово мое первое платье. По-моему, дом, оно очень к лицу. А вы как думаете? Следующая на примерочку у меня Гранж. И я буду делать ей платье куколки из 80-х белого цвета. Вот это да! Гранж, какая же ты супер-пупер красотка получилась в этом белом платье! Ты просто чудо! Ну что ж, посмотрим на следующий кукол. А сейчас у меня в руках одна из самых красивых куколок. Это Леди Независимость. И как вы думаете, какой наряд я буду ей делать сегодня? Конечно! Это будет комплект, кофточка и шортики куколки Блин Квин! Ну а теперь осталось покрасить этот комплектик глиттером Ну вот и еще одна куколка получилась очень интересной. А вот на эту симпатичную и милую цветочек я хочу примерить красное платье куколки Трилла. И я думаю, что красное платье ей будет очень к лицу и она будет обалденно красивая. Ну что я вам говорила, этой куколке и вправду идет очень красный цвет И наконец я буду делать наряд своей любимой единорожки И это будет зеленое платье от куколки Канзас Кьюти Вот и эта куколка уже в новом платье. И получилась она очень милая очаровашка. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки.